Когда есть уже нет сил, в дело приходит электросушилка Вольтера 1000, в которой мы сушим, сушим и сушим. И сегодня это абрикосы. И сейчас покажу, как быстро с ними разделаться. На шесть решет данной сушилки ушло примерно половина ведра абрикосов. Задаюсь вопросом, куда все остальное. Так и придется варенье сушить, варить. Ну а эту партию запускаю в дело. Итак, первая партия высушилась. Это получается такой объем со всей сушилки. Сейчас заряжаю вторую. На очереди еще целая батарея. Сушка продолжалась в, в течение 20-22 часов. На ночь я снижал температуру. Изначально ставил 60, потом на ночь опустил до 40. У вас время сушки может отличаться в зависимости от размеров и сочности абрикосов, от Модель самой электросушилки, то есть факторов здесь может быть много. Абрикосы получились такие вот не твердые, слегка мягкие, приятные. Сейчас разложим, хранить будем в контейнерах негерметичных, просто крышки сверху накрывать и периодически их встряхивать, чтобы они не слиплись. Пишите в комментариях, еще что вы сушите, непривычного, такого вот э, эксклюзивного, будем рады почитать. Ну а мы продолжаем сушить.